Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Пожалуйста, все, кто присылает нам донаты, присылайте. Все, кто не присылает, попробуйте это сделать, потому что только благодаря вашей помощи мы продолжаем оставаться независимым каналом. Сегодня у нас разговор с Максом Бакаем, активистом, бывшим политическим заключенным, который наиболее известен по земельным митингам. Казахстане. Макс, добрый день. Добрый день, Вадим. Всем добрый день. Спасибо. Макс, вот а сразу хотел сказать, сколько лет тебе пришлось провести в заключении? Ну, неполные пять лет, там четыре года и около там, 9 с половиной месяцев, что-то такое. А на сегодняшний день у тебя э, остаются какие-то ограничения, которые тебя ну, так или иначе вот, э, регламентируют? По переговору, который в 2016 году был оглашен, значит, три года после выхода из заключения я не могу заниматься общественными делами, там фактически запретили заниматься любыми общественными делами, даже я не могу участвовать, допустим, в работе кооператива, я не могу, допустим, работать в общественной организации даже в качестве палатера. Вот, условно говоря, если какая-то общественная организация меня пригласит палатером работать, uh -huh. это, это запрещено по закону. Могут опротестовать. Ну, конечно, это у нас используется до определенного момента, когда это будет необходимо. Они это используют. Вот они могут прийти в эту общественную организацию, ну и там каким-то образом их наказать там за то, что они меня взяли на работу этим самым полотёром. Вот. Ну и в 18-м году кодекс, уголовно-исполнительный кодекс внесли, значит, изменения, которые гласят о том, что людям от бывшим наказание, по определенным преступлениям после выхода из тюрем и из лагерей после то есть, отбывания наказания устанавливается административный надзор. Ну, там, значит, вот, вообще говоря, я сейчас не полный список, но основные эти категории, это, значит, терроризм, экстремизм, члены ОПГ, организованных да преступных групп, педофилы. Да и, ну, и там еще есть, как, еще еще есть какие-то категории бывших осужденных, о котором ставится административный надзор. Вот мне поставили административный надзор автоматом, что называется, на три года. Ну, Было сейчас, конечно, по этому поводу по специальный суд. Мы его попытались это решение суда опротестовать. И вот у меня до 2024 -го года, таким образом, значит, административный надзор. Он заключается в том, что я не могу выехать из города без разрешения полиции, не могу выходить из квартиры, где я живу, с 22.00 до шести утра. Значит, ну, как я сказал, я не могу работать в общественной сфере. Я даже я не могу давать интервью. Вот, если я говорю, там понятно, что я даже не могу давать интервью. Я не могу высказывать свои мысли публично в общественных местах. Вот прямо так и написано. Публично, в общественных местах мне запрещено. Но я сразу же сказал, что я с этими решениями суда не согласен. Вот, ну, допустим, подставлять своих коллег, прошу типа, взять меня на работу. Конечно, это будет некрасиво. Конечно, они... Ну, могли бы кто-то там даже, несмотря на эти риски, взять меня на работу, чтобы вы поддержать. Вот. Но вот я, конечно, на это не иду. Вот. Э, допустим, тем полицейским, которые приходят ко мне, ну, вернее, когда в самом начале я им сказал, молодые ребята, я им сказал, ребята, вот так и вот так, вы даже не пытайтесь меня заткнуть рот. Я даже в тюрьме не молчал. Поэтому давайте договоримся так. Я, значит, буду говорить и буду делать все, что я считаю для себя нужным. Если, как говорится, вы посчитаете, ну, или, ну, как правило, это же сверху, приказ идет там КНБ, там, ну, кто там, кто курирует. Мою личность там наверху идет по, так сказать, по приказу кого-то из сверху, там, из КНБ или, там, я не знаю, там, из каких-то там других органов власти. Эти... Ребятишки полицейские приходят ко мне, допустим, и говорят: вы, Макс, там нарушили то то и то. Вот и мы договорились, вернул, как все, договорились. Я им сказал: давайте договоримся так. Вот если вам такой приказ дают, придите ко мне. Вам должно быть на руках уже оформленные какие-то там документы, акты, там протоколы. И я их подпишу. Потом пойдем в суд. И, как говорит, судя, мы решим, да, вернее, там, решиться, что будет дальше. Зачем вам прибегать? Заламывать мне руки, оскорблять меня. Там. Тем более, мне это тоже не нужно там, да, оскорблять вас, кричать на вас там. Но, говорю, я единственное, с чем говорю, вас, э, могу как говорится, успокоить, чем э, могу успокоить. Я не буду выходить из дома с минут до 6, ну, без острой необходимости. Я говорю, не молодой такой э, парень, который там, по ресторану, ночным клубам сейчас уже не те времена, не те годы. Вот. Ну, и не бойтесь, что я уеду из города без разрешения. Ну, в конце концов, если я, допустим, куплю сейчас билет в Алмату, меня могут снять с рейса. Вот. Ну, мало того, что вот все это, там, все эти нервные, все эти переживания, так еще и деньги там за билет сгорят. Вот, ну, мне тоже это особо как бы, это не принесет радости, так что это такая поездка. Вот и ну, Так пока и живем. Скоро будет, через пару месяцев будет Два года, как я вышел из зоны, вот так пока и живем. Скажи, пожалуйста, на что ты живешь? То есть каким образом ты зарабатываешь на вот свое существование сейчас? Я сейчас нигде официально не работаю. Я живу на той помощи, которую мне оказывают мои родные, мои друзья. Вот, вот только так я официально нигде не получаю заработную плату. Я живу, как бы, ну, слава Богу, конечно, это, ну, тоже скажу, небольшое решения. У меня нет детей, чтобы, как говорится, сейчас заботиться там о пропитании ежедневных детей. Нет у меня таких этих, проблем, допустим, ну, со здоровьем, чтобы, допустим, там, говорите, там каждый день принимать лекарства стоимостью там, по 10 тысяч лет, 10 и такие люди. Ага. И поэтому мне проще. Понятно. Я хочу процитировать, вот, опять же, цитату, которую я нашел у тебя в Фейсбуке, когда ты, скажем, напомнил о том, что говорил украинцам Фрэнсис Фукуяма, американский философ. Да? То есть он говорил, что вам нужно перейти от критики власти и изнутри заставить правительство управлять страной. Потому что вы не можете делать все, оставаясь исключительно в гражданском обществе. Гражданское общество может быть сторожевой собакой, может заставить правительство быть подотчетным, но не может управлять страной. Я уверен, что для этого активисты гражданского общества должны сделать этот шаг и стать инсайдерами. То есть они должны стать политиками. Вы должны быть готовы, что ваши руки будут грязными, что вы будете вынуждены идти на компромиссы и делать многие вещи, которые делают люди во всех правительствах во всем мире. Я понимаю, что у гражданского общества существует устойчивое мнение, что все политики плохие, что правительство плохое. Мы единственные, кто можем соблюдать нашу чистоту, чтобы присматривать за ними. Но с таким подходом вы никогда не получите успешное правительство. И если есть люди, которые хотят что-то изменить, они должны пойти в политику и сделать это сами. Да? То есть, да. вот такая длинная цитата. А, ну вот... А... Получается, что следуя этой цитате, как раз а, ты в а, декабре попытался зарегистрироваться а, в качестве кандидата на выборы а, в Сенат. Да? То есть ты пытался, а, скажем так, напрямую пойти а, на выбор, выборный орган. А вот, но, ссылаясь на непогашенную судимость, а, ты эту регистрацию не прошел. То есть какой вот у тебя мотив был, когда ты а, попытался зарегистрироваться вот на эти выборы в Сенат? Ну, Вообще надо сказать, что я полностью согласен со словами, в данном случае, Фрэнсиса Фукуяма. И надо сказать, что, в общем-то говоря, то, что он высказал, для меня не секрет, было известно, даже до того момента, когда я прочел эти слова. Допустим, в 2011 году я подал свои документы на выборах, объявленных в 2011 году, на выборы на вот, вот. Где-то в начале декабря уже началась официальная кампания по выдвижению кандидатов. Вот если помнишь, Вадим, в то время еще закон позволял гражданам Казахстана, быть самовыдвиженцами. Uh -huh. Я воспользовался, воспользовался этим, этим правом. 19 декабря даже меня, меня даже, кстати говоря, зарегистрировали. Надо сказать, что меня зарегистрировали. Но 19 декабря, когда вот мы все узнали, что произошло уже на я э, собрал людей около Коспочты, Центрального офиса Каз-Почты чтобы люди могли подписать письмо, которое было адресовано Генсеку ООН, секретаря ОБСЕ, наши органы власти ну, с требованием разблокировать Жанна Узен, чтобы остановить весь этот беспредел, который мы все увидели по Ютьюбу. И буквально через пару дней, пару-тройку дней меня лишили регистрации. Вообще говоря, скорее всего, меня бы лишили регистрации, даже если бы я и не собрал бы людей, это, по всей видимости, там, каким-то образом уже все это отрегулировано, потому что на выборах 2016 -го года, когда та, также еще действовала норма о том, что граждане Казахстана имеют право выдвигаться, я также выдвинул свою кандидатуру на выборах в Маслихад, в наш отросский Маслихад. И меня также зарегистрировали, но через несколько дней меня решили регистрации, там, значит, в обоих случаях, кстати, они указали причину в том, что я неправильно заполнил декларацию о налогах, о каких-то там своих доходах. Пытался я это все это, конечно, опротестовать, но, как бы, все это бесполезно было. до верховного суда я не доводил, но, по крайней мере, до определенной ситуации довел. Вот, ну, сейчас, вот, сейчас, допустим, если про 16 год вспомнить, они мне предъявили, что я не указал счет в Казкомерной который уже был закрыт Сейчас вот смешно, это, и Каска Мирного банка нет, ну, вот, а на тот момент вот, мне предъявили, что я не указал счет, который закрыт. Ну, это ну, нонсенс. Да, вот, я, я вообще ну, тут, думаю, что э, ни для кого это, как говорится, не секрет. Как у нас все это делается. Кстати, в 2016 году там около 300 человек, независимых кандидатов, СССР, по всей стране также были вишены регистрации. И вот, э, значит, теперь конкретно к вашему вопросу, к твоему вопросу, Вадим. Uh -huh. Всегда, вот, когда я какую-то возможность вижу, допустим, да, сделать что-то, ну, я пытаюсь использовать эту возможность. Почему я два раза повторил, что в одиннадцатом году, 2016 году была возможность у граждан Казахстана подавать свои документы для регистрации в качестве кандидата. Дело в том, что в 2018 году закон о выборах внесли изменения, и граждане Казахстана лишили права. Просто так и решили право быть самого То есть вот, с 17 года по нынешний год вот закон о выборах гласил, что кандидатом Мафихаты может быть только выдвижение политической партии. Uh -huh. То есть, вот, если вы не, не член политической партии, если я не член политической партии, нам быть депутатом махлихат невозможно. Ну, где-то еще. Там, я уже не помню, там уже лет 7-8 назад, уже даже даже больше, даже лет 10 назад такую же норму в запрете быть самовыдвиженцем сделали для мажливца. Okay. То есть мы теперь вот с 18-го года по нынешний год, пока не изменили граждане Казахстана, вообще не могли быть самовыдвиженцами Ни в местных органах власти, ни в центрах. И вот, пожалуйста, да, вот, вот в прошлом году, кстати говоря, я от имени оправских активистов подавал суд на Токаева, на Нигматулина, на Ашимбаева, как раз таки для того, чтобы вернуть это право. Но, понятное дело, в прошлом году суд оставил мой иск без рассмотрения. Ну, они там, значит, сослались опять на какие-то там неточности, ну и вот отказался суд рассматривать. Я давал интервью в прошлом году весной, когда как раз перед подачей иска, вот, чтобы объяснить свои действия, я интервью Мирасуну Мухамедову, вот, и вот я тогда сказал, ну, это, только его нужно воспользоваться вот этим риском вот, Мы знаем, что, допустим, Татьяна Квятковская в свое время подала там Конституционный суд и распустили парламент. Просто взяли uh -huh. парламент вместе с этим маслихатами распустили. Вот прецеденты были, у нас в Казахстане прецеденты были, и в конце концов надо выпускать пар из общества, какой то пар надо выпускать. Вот если бы я в этом интервью говорил, Гипотетически, если Тукаев пойдет на то, чтобы признать право граждан Казахстана выдвигаться Маслихаты, то выборы в Маслихаты можно было бы провести осенью 2021 -го года. И вот тогда, возможно, хантар не случился бы. Вот тогда все бы э, гражданские активисты попытались бы каким-то образом пройти Маслихаты, если бы отменили бы результаты выборов января 2021 -го года, как раз по, именно по маслихатам, да? Вот. Вот я все это говорил в интервью весной 2021 года. Вот что имеем, то имеем. И К сожалению, Токаев вот, и, и вообще вот вся наша государственная машина работает за пандованием. Вот, -то. а вот они только в этом году дали возможность, вот, только после контакта кровавых событий, дали возможность гражданам Казахстану быть самого революции. и в Машлисе, и в Машлихате. Опять же, вот возвращаюсь к тому, что я пытаюсь воспользоваться всеми возможностями, когда они есть. А, ну, тут тоже надо добавить, что а, разговоров, допустим, с государственными служащими, там, с разного, разного ранга, там, акиматорские, министерские, мне приходилось слышать, вот, Макс, вы можете только критиковать. Сами вы брать ответственность не хотите. Вот, вот как вот ты процитировал Фукуяму. Да-да-да. А да, вот, хотеть оставаться чистенькими, да. И вот я просто вот не даю возможность всем этим государственным служащим говорить о себе подобные вещи. Ну, ну вот скажи, а, смотри, то есть в этом году тебя не а, допустили, потому что у тебя непогашенная судимость, да, то есть там. Вот, 23-й год пройдет, 24-й год, то есть ты будешь выдвигаться куда-то, да, то есть и а, вполне вероятно, что, например, ты пройдешь а, в Сенат, либо в, а, пройдешь в Можилис. а Какая цель, вот, то есть, а, что, какие цели ты ставишь перед собой, войдя вот в этот орган? То есть что ты там будешь делать, прежде всего? Ну, тут, да, в данном случае надо понять, что такое политическая система? Uh -huh. да, вот, политическая система – это общая распространенная такая формулировка, дефиниция, вернее. Это механизм, посредством которого импульсы, исходящие от общества, переводятся в политические акции, uh -huh. политические действия какие-то. Да? Ну, в данном случае они допустим, превращаются, вот, если говорить про законодательные органы власти, они превращаются в законы нормативно-правовые акты и вот смотри Вадим, да, да вот если я говорю что ну, условно говоря вот я вышел на улицу и говорю почему во дворе там, допустим разбитый асфальт да, вот, я могу кричать я могу долго кричать я могу там целый год кричать об этом там в своих социальных сетях и может быть через год аким как бы этого города где я живу когда которому mm -hmm. надоест мою как сказать это завоевание, он возьмет и прикажет, давайте, сделайте во дворе там вот, нормальные асфальтовые там площадки, не знаю, дорожки и так далее. Но это вот, частый случай. Да? Но, вот, я могу пройти в соседний двор, и там этот, если нет такого человека, как я, допустим, который кричит об, об этом целый год, возможно, там этот асфальт разбитый будет так и 10 лет и лежать разбитый Грутьвинов. И вот для того, чтобы создать систему, чтобы без вот этих вот завоеваний. Асфальт, он там должен быть. Даже на это этом деньги выделили. может просто эти деньги на асфальт ели возворовали Скорее всего, так оно и есть. Вот. В большинстве случаев у нас, скорее всего, оно так и есть. Вот для этого вот эти люди, которые имеют ну, склонность какой-то общественной работе, они должны идти в эти самые законодательные органы власти. Если говорить вот допустим вообще вот а государстве политическая деятельность это и э, э, как сказать да это ну, ничего человечество лучше еще не придумало. вот конечно можно было бы условно там да вот, вообразить что лет через сто появится какой-то ну, суперкомпьютер у вот тебя сейчас вот все увлечены там вот этими идеями искусственного интеллекта будет стоять какой-то там суперкомпьютер там в центре Каждой области, там, в центре каждой страны, и который будет рассчитывать, да, что нужно кому, куда надо сколько денег отправить, и так далее, и так далее. И я думаю, что это, во-первых, как время придет не скоро, подобного, как сказать, компьютера, вторых. Я думаю, что в любом случае, без вот этой самой политической деятельности живых людей. Развитие невозможно. Ну, Опять же, да, тут, тут, тут вот, мы сейчас, сейчас уйдем какие-то философские дебри, но тем не менее, когда Илон Маск хочет лететь на Марс, да, а он мы он не Маск... можем добраться до поселка, там, 500-200 километров от, допустим, какого-то областного центра, да, но... вообще, о чем можно говорить? Вот, чтобы хотя бы вот, вот эти вот э, вопиющие вещи просто из нашей жизни убрать, вот, знаете, знаешь, Владимир, вот, Матрон, до... То... 2000 х годов, но ну, это проблема водоснабжения, это была ужасная. Вот я жил на четвертом этаже. Мы носили воду на четвертый этаж, и питьевую, и техническую воду носили воду значит, вот каждый день. И это так жил, наверное, пол, по, половина города, наверное, пол, так жила половина города. Вот, ага. вот о чем вообще говорить, да, вот, о чем говорить, если вот элементарных каких-то вещей мы не, не можем сделать. Экибастус вот недавно, да, мы видели, что это бывает, оказывается, это хорошо. Действительно, у государства есть деньги, ресурсы какие-то. А, вот, допустим, вот этот вот, берут, где вот этот вот, взрыв состоялся пару uh -huh. тройку лет назад. И так они и живут в разрушенном городе. Просто страна бедная. И так они и живут, люди бегут из страны. Ну, я хочу в этой стране жить, я хочу в этом городе жить. И поэтому я пытаюсь что-то делать а для того, чтобы усилить свои возможности, надо идти в государственный орган. Вот как Пакуянов сказал, надо идти в государственные органы. Вот, ну, вполне конкретные сейчас действия происходят, да, вот а, блок а, Алтынши Кантар. Вот а, декабрьское заявление Динары Игилбаева, Айнура Ильяшева, Думана Мухатим которые собрались идти на выборы в по одномандатным округам, то есть вот мотив э, на самом деле тот же. Возможно, что э, вот кто-то из них или они все вместе э, пройдут, да, то есть э, в по одномандатным округам. Смогут ли эти люди, которых ты прекрасно знаешь, да, смогут ли эти люди, смогут ли Твои единомышленники, то есть люди, вот, которые а, думают и действуют так же, как и ты, а, взаимодействовать с людьми, которые сегодня находятся в Мажелисе, в Сенате, в правительстве. То есть возможно ли а, взаимодействие, то есть вот желание же есть пройти и получить часть власти, но система старая, насколько возможно взаимодействие, вот, скажем, новых людей в старой системе. Мы надеемся, что все-таки взаимодействие возможно. Вообще, конечно, вот эти вот январские кровавые события действительно потрясли всех. Uh -huh. никто, никто не думал, что особенно после Жану-Зена, что будут стрелять. Никто не думал, что будут стрелять убитые сотни людей. Сам Токаев, верховный руководитель государства, призвал стрелять без предупреждения, но это какой-то вообще это кошмар какой-то, да? Никто не предполагал, что все вот так вот оберегнуть. Для меня тоже это был шок. Все, когда я все по социальным сетям узнал, что произошло в Алматы, в других городах, где были большие жертвы, но вот э, я так понимаю, что в один твой вопрос, наверное, связан и с этими событиями тоже, как, пусть можно, взаимодействовать, если вот люди являющиеся гражданами одного и того же государства стреляют, ну, расстреливают своих сограждан. Ну, что произошло потом, когда там пытали утюгом, то тоже вообще, это, это, это, вообще абсурд какой-то, да там, я не знаю, там как это можно было людей пытать утюгом, там, не знаю, какая была вообще необходимость этого? И вот я понимаю под отклик твоего вопроса, но все-таки я надеюсь, что Взаимодействие возможно. Ну, До, да, надеюсь, гражданской войны у нас в стране дело не дойдет. ну Опять же, да, опять же, взаимодействие, ты говоришь, в стенах, допустим, парламента. Ну, конечно, мы еще не знаем, вообще пройдут ли парламент независимые кандидаты. Надо ведь тоже признаться, что у нас есть довольно-то ну, люди. Не то чтобы там с радикальными какими-то взглядами, но с очень-очень резкими суждениями, и действительно, имеющими основания для такого суждения, с резкими суждениями о том же самом Токаеве, о правительстве вообще в целом и так далее, и так далее, о власти. Но их, наверное, устойчивый пропустит, но вот, те, кто, допустим, я не считаю себя радикалом, <laughs> хотя у меня сейчас официально не, как я ярлычок, что я экстремист, я это был по экстремистской статье на в этом самом списке экстремистов вот. я себе не считаю экстремистом я считаю радикалом я считаю что я могу найти общий язык с нормальными людьми по крайней мере до сегодняшнего дня удавалось находить общий язык и я считаю что все-таки в эти знаешь, вадим да, все-таки возможно ради достижения каких-то общих целей вам можно пойти и на уступки, нужно пойти на уступки, и взаимодействие, оно вполне возможно. Ну вот может ли это спасти ситуацию, да? Потому что я вот э, хочу еще одну, скажем так, цитату из твоего поста привести, а вот э, о том, что ты говорил. Э, как показывает наша история, народные протесты большей частью происходят по происшествии некоторого времени после выборов. Так было с земельными митингами, прошли в апреле 16 го хотя за месяц до них состоялись выборы в парламентном Маслихат. В январе 2021 -го года опять выборы, опять тишина, народ вышел на улицы только через год. В целом это легко объясняется, авторитаризм не дает возможности нормально работать оппозицией, при авральных выборах в частности. К тому же КНБ, полиция, прокуратура переводятся на усиленный режим за месяц до выборов. Это длится еще и после дня голосования. Поэтому запаздывающий временной лак, скорее всего, будет и после вне очередных выборов этого года. То есть, вот, ну, исходя из вот этих, скажем, прогнозов, основанных на событиях прошлого, да, то есть вполне можно ожидать еще каких-то выступлений ожидать, на самом деле, народных протестов, вот могут ли, могут ли а, люди, которые пройдут, ну, при, скажем, предположим, такую наиболее благоприятную, может быть, для всех ситуацию, когда действительно и пройдут по часть, по крайней мере, активистов, и пройдет и пойдет на компромиссы с властью и власть пойдет на компромиссы с а, гражданским обществом вот и это позволит снизить напряжение вот вообще говоря это реалистично или все-таки мы с тобой вот такие сидим мечтатели и придумываем что-то что вообще ни, ни, никогда не состоится ну вообще это реалистично хотя конечно это в истории Наверное, в новейшей истории, в новую историю человечества, наверное, можно там буквально там 2-3 случая привести, когда авторитарная власть э, шла на какие-то реформы. Ну, это вот, допустим, э, Испания. Даже в последние годы Франка, и взять правление диктатора mm -hmm. Франка, mm -hmm. вот, это, это Чили, вот, когда mm -hmm. тоже Киночет. Последние годы там, начал ослаблять контроль над обществом. Вот, э, ну, не скажу, что сейчас, вот, допустим, в Чили установились какие-то сильные демократические институты, но тем не менее там проходят периодически конкурентные выборы. Ну, еще можно там вот посидеть, как говорится, и вспомнить еще, может быть, пару этих случаев из недавней истории человеческой. Вот. Но это я хочу сказать, все-таки прецедент все-таки 21 век. Если бы мы жили бы в 19 веке, или даже, может быть, жили в первой половине 20 века, можно, наверное, было сказать, знаете, ничего не получится, да? Вот. Но, смотрите, Вадим, смотри, хантар. Ужасные события. Смерть 200 с лишним людей. Но, я не знаю, что еще нужно для того, чтобы сдвинуть наши психологии вот, и в целом, вот, на таком, как говорят, национальном уровне И у отдельных каких-то там индивидуумов, там тот же Токаев, там, не знаю, там, та же Бариган Азарбаева, они тут, знаешь, я люблю эту пословицу. Вроде мыло прилюдно не едят. Значит, головой, в принципе, в порядке все. Вот. Тогда они должны понять, что реформы нужны. Вот то, что я. Подал свои документы для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата депутата Сената. Вот как раз-таки это и показывает, что я, в общем-то говоря, готов прийти, несмотря на вот, вот эти вот страшные преступления, которые произошли в январе 2022 года. Конечно, допустим, вот, говорить о том, что придя, допустим, условно говоря, вот я пришел я, в Сенат. И с первого дня я там, как говорится, зарегистрировал бы свой законопроект уже, как бы, готовый там о полном и всеобъемлющем расследовании конторских событий. Конечно, это, это не получится, потому что там есть свои какие-то процедуры, просто, просто до этого не ну, уледут. Вот. Ну, просто до, до такого этапа, чтобы, как говорится, вот эти вот события расследования, конечно, это однозначно нет. Ну, вот я уже, еще раз повторю, гипотетически. Но, ну, а если говорить, вот, допустим, «Трапешки. взаимодействовать, вот в 2016 году, когда мы здесь провели митинг по семейному вопросу, вот, лично я предложил внести в резолюцию митинга хейпс о том, чтобы Казахстане запретили иностранным государствам открывать военные полигоны для испытаний военной техники, оборудования и так далее. Вот, вот это предложение было сделано лично мной, и я внес это предложение сам. К сожалению, я не увидел, что у нас общество в массовом порядке поддержало это, и систематически, планомерно добивалось исполнения этого пункта резолюции ни Ниватрау. Хотя у нас тут есть часть территории, которая до сих пор, по-моему, используется в российской армии для испытаний. Ни в Караганде, где находится Караганинская область, полигон сар ни в Алматинской области, где находится полигон сару узик ни в других каких-то там, ни в Казварде, где там, допустим, падают эти обломки ракет, запускаемых ракет там, травят лептивок. Нигде это массово как я сказал, вот, систематического, там, планомерного подхода не было сделано. То есть вот люди, э, ну, я не знаю, там, по тем или иным причинам это не делают. И ну, вот, если бы, допустим, я оказался бы, допустим, маж Можилище, Сенате, я бы, допустим, вот, то, что я еще в 2016 году предложил сделать, ну почему бы не поработать вот именно по этому направлению? Это, кстати, тоже заняло бы это ни один день, ни один день, ни один год. Вот, допустим, эти события в Экибастузе, коммунальные проблемы, ну, в общем говоря, у нас все политика, да, у нас все политика, тем более, когда мы ну, знаем, что, как, насколько монополинирована экономика, насколько проводились вот эти вот э, аукционы всякие, там, приватилизационные какие-то все эти мероприятия, у нас все политика. Вот давайте, вот, как говорят, политику оставим за скобками и посмотрим чисто на технические какие-то проблемы. В 2013 году мне обратились представители малого и среднего бизнеса от Батрон, в городе, где я живу, где-то человек 15-20, попросили меня помочь бороться с нашим монополистом от Равской На тот момент внесли изменения по значит, этим тарифам, и так получилось, что те представители малого и среднего бизнеса, которые имели какие-то там магазинчики, кафе, там, я не знаю, аптеки на первых этажах зданий, многоэтажных, и которые запитывались теплом от, от ТЭЦ, трехкомнатная квартира, в которой был магазинчик, им приходило, значит, приходила квитанция со счетом 30 тысяч тенге, а за стеной квартира такая же трехкомнатная, где люди... Обычные люди живут, живая жилая квартира. Они платили на тот момент полторы тысячи деньги. Я, я, я uh -huh. видел эти квитанции, uh -huh. и вот они попросили меня, значит, помочь им. Ну, какой высот? Самый простой высад это децентрализация теплоснабжения. У нас есть газ. Ну, в общем говоря, это сейчас, благодаря техническому прогрессу, в принципе, можно поставить маленькую котельную в том же самой Кибастузе и в Алмате. Вот, который будет там на один дом рассчитан, и который будет отапливаться углем даже вот, если нет газа можно отапливать углем ну там я не знаю там базу я не знаю там есть все, я говорю, прекрасное есть решение ничего не получилось вот. до такой степени монополизм монополизация экономики у нас не дает малому и без малым среднем бизнесу жить вот до такой степени забюрократизировано все вот власть и бизнес и крупный бизнес, они сцепились вот настолько крепко друг с другом, что это как действительно две руки одного тела, ничего вот. не получилось, просто абсолютно ничего не получилось. Мы там и пытались и судиться, и значит там писали, куда только можно писать. И вот я просто вот два примера очень простых да, вот, из своей общественной работы привел. Чем бы я мог заниматься в сенате? Опять же, я повторюсь, эти вопросы, которые я ставил не вчера, там начал ставить не месяц назад, не год назад, я их начал ставить пять лет назад, девять лет назад. А есть и другие вопросы, я уже почти 19 лет работаю в общественной сфере. Так что я думаю, что и я, и мои коллеги, друг, если кто-то пройдет Сенат и мажлис, в общем-то говоря, смогут принести пользу обществу. Если вернуться к, вот как раз к земельным митингам и к требованиям, то есть, по сути дела, вот, последующая земельная комиссия и потом, скажем, решение президента, на тот момент президента Назарбаева, то есть, по сути дела, подтвердила все требования же, с которыми вы выходили на эти митинги. Да, то есть, все требования были... Выполнены, был мораторий, был, было заморожено по продаже земли, но вы, тем не менее, с товарищами, скажем так, пошли по этапу. То есть, это вот такой вот диалог э, с э, властью, да, то есть, власть слушает, но при этом сажает. То есть, вот изменение такого репрессивного диалога, оно возможно, на твой взгляд, или нет? Ну, как мы видим, в общем-то говоря, не особо изменилось с тех пор отношение к власти, вернее, отношение к власти к общественному. Вот за моей спиной изображение двух парней, я их обоих не знаю, донат там оказывается я дружу в Фейсбуке, но вот не переписывался, не разговаривал с ним по телефону с Маргуланом у меня вообще что называется о нем о, о, о существовании Маргулана узнал из газет, когда его посадили. Вот. Опять же вот, вот пожалуйста, да, вот, несмотря ни на какие эти вот всякие там вот, разговоры о том, что якобы они там ультранационалисты и так далее и так далее, я их решил поддержать. Почему? Потому что в стране нет независимого суда, в стране затыкают вот всем всем буквально, в смысле, всем. Если бы, допустим, у нас была возможность оспорить решение казахстанского суда где-то, скажем, в Европейском суде по правам человека, тогда, может быть, я бы дождался бы, как говорится, решения, а потом принимал бы говорят, уже свое решение и действовал бы каким-то образом. И вот я просто хочу сказать, что, вот, пожалуйста, вот эти двух парней, донат, отец пятерых детей, Взяли, посадили, отправили там ну, на другой край страны. Я не знаю, да, вот что, о каких изменениях можно говорить. Ну, а если теперь говорить, да, ну, когда это закончится, ну, кто его знает, когда это закончится. Меня самого могут вот так вот в любой момент прийти и закрыть. Найдут вот причину. Я так думаю, что, как говорится, только это, они их что удерживает, вот допустим, конкретно. Там, моих кураторов, там, из аппарата, там, президента, там, и, э, там, из КНБ, там, и так далее. Потому что слишком много шума поднимется. Как я шучу иногда, меня и на Нобелевскую премию мира выдвинут, а Назарбаев этого не переживет. И вот боязнь этого шума, боязнь, что опять будет слишком много шума, что будет требования, там, и моих зарубежных коллег, и... Гражданского общества Казахстана, чтобы меня освободили, вот это их издерживает. Но, тем не менее, меня могут просто в любой момент могут прийти, то, что, надеюсь, там делать лишнюю дырку в голове, там, это совсем крайний вариант, да, чтобы там выйти в подъезд, там, мне в голову пробили, хотя я и это допускаю. Вот. В целом, пока вот так и будем жить, вот так и будем жить, потому что нет независимого суда гражданского общества слабое, токаев в общем-то говоря вот он сейчас переродился вельмаса номер два как мы видим и вот пока будем так жить макс смотри вот начинается 23 год вот дай пожалуйста прогноз я не знаю пессимистичный реалистичный а какой он у тебя получается, или какой-то фантастический на то, что произойдет с Казахстаном в двадцать третьем году? Ну, скажу сразу, катаклизмов подобных гражданской войне или, допустим, подобные то, что сейчас это вот агрессия России против Украины, таких катаклизмов не будет однозначно. Это, это, ну. Мое мнение, конечно, добавить это мое мнение. Почему? Потому что для того, чтобы гражданская война была, необходимы какие-то действительно глубинные причины, глубинные какие-то там предпосылки. Вот я их не вижу. Нефть в цене. Вот только вот спокойствие, устойчивость власть будет, какая будет достигать, офревшая. Прыскивание вот этих вот нефтебаксов в экономику Казахстана. Вот пять минут назад про роль вот этих самых фондов, Казахстан-Халпна, я же сказал, что для запекания социальных биржа будут расчехлять, и дальше будут втихаря-втихаря будут расчехлять других олигархов. Надо же кого-то на сиденье отдавать, кого-то посадят из олигархов. Кто-то из олигархов убежит, не вот. Его имущество здесь раздербанят новые олигархи. Из нового казахстана там э, и что-то перепадет там и простым людям от этого дербана uh -huh. поэтому я говорю катаклизмов вот именно политического характера такого я не вдут uh -huh. какие-то там не дай бог там природные катаклизмы конечно они всегда возможно их никто не может рассказать там. я об этом у себя еще лет 10 назад писал на в фейсбуке писал что есть такое понятие «идеальный шторм», да, когда там сходятся много-много там негативных факторов в одно время и в одном месте. Вот. Но вот, в принципе, если что-то такое страшное природного характера, ну или техногенного характера случится, то, конечно, это может стать триггером для и всякого рода политических процессов. и Опять же, будут какие-то там народные протесты и так далее и так далее вот. но ну, вот, пока так я не вижу как это для этих предпосылок для вот, даже для для таких народных выступлений как прошли которые в январе этого года даже для них я не почему потому что токаев консолидировал власть вот мы гражданское общество но ну, особенно та часть которая фронтирует оппонирует власти мы упустили хороший момент когда раскол в правящих был максимальный. Сейчас этот раскол, он уже не так, не, та, не такая зияющая дыра между этими правящими группами. Вот, я повторюсь, Тукаев консолидировал власть. И поэтому даже таких выступлений, которые были в январе 2022 -го года, в году, точно не будет. Вот. Это мое мнение, опять же повторюсь. Да, может быть, будут где-то там локальные выступления, как мы вы видели, в принципе, уже до последние 2-3 месяца и в там где-то там, и в Джискангане, вот, Город-герой жан там, как говорится, они там никогда не давали спокойно жить последние 20 лет, наверное. Власти не дают спокойно жить. Но такие локальные выступления будут, но общинфональных, общинфональных выступлений я не ожидаю. Развития не будет. Ну, это однозначно тоже. Вот это я могу с уверенностью сказать развитие встанет не будет почему потому что я смотрю на действия токаева мало того что он не хочет вводить конкуренцию ни в политической сфере ни в экономической сфере мало того что он до сих пор не перерезал пуповину с наддизлом Назар с Назарбаевым даже он еще на мой взгляд нерешительный человек чтобы делать какие-то Реформы очень часто вспоминают слова Алихана, Бутихана. Служение народу – это не от интеллекта, а от характера. Вот у него характер ну, мягкий, нерешительный. Я вот часто тоже, кстати, рассказывал. В 19 году ко мне на зону приезжал помощник Токаева, Махсад Скаков. Мы с ним сидели на зоне, пили чай, полтора часа примерно, общались, он говорит, мы вас отпустим, Макс, если вы пообещаете, что вы не будете участвовать в оппозиционной деятельности. Мы вам даже позволим заниматься какими-то там мелкими общественными делами, экологии там что-то еще, у вас будет свой куратор, КНД, вы будете. вот прям так и говорил. Ну я ему сказал, что, знаете, я говорю, спасибо, что пришли. Все это было ну, рассказали, но если бы я такое обещание мог бы дать, я бы здесь вообще не сидел бы. Ну, вот мы чай попили, ну, перед уходом он вытаскивает из кармана свой телефон, смартфон. А говорит, пару слов скажите президенту, ну, и, это и для меня тоже своего рода, доказательство, что я встретился там. Я говорю, ну, что, о чем я могу? говорит, я сидел из закона. Желания, что-то ему говорить, у меня нет. Ну, маршрут как у меня опять попросил, макслу Макс, ну, пожалуйста, пожалуйста. И он мне показывает, кстати, он, оказывается, объездил всех политзеков, на тот момент, который были, он всех объездил в том числе, он побывал его у Арона. Арон в тот момент, еще это август 2019 -го года, еще был вполне здоров. И он мне показал, как он снял арона. Буквально там секунд семь. Арон, по словам Арону, я понял, что он был знаком, по-моему, с отцом Тухаеном, ну, подписатель был, и он говорит: Вот меня поразило, что ваш отец даже в те годы рассказал про туркестанский легион. О, Арон, вы знаете все, что он, какой он придерживался, каких он придерживался зря. Он говорит, меня говорит, это поразило. говорит, ну, буквально 7 секунд, и он вырубает свой телефон. Ну ладно, я говорю, хорошо, давайте скажу. Что я сказал только. его? Я говорю, господин президент, желаю вам успехов в работе и хочу напомнить старую поговорку, что пропасть. В два прыжка не перепрыгнуть вот что мы видим да что пантар вот, это вот эта та самая плотность которую токаев не смог перепрыгнуть он сейчас летит на одной этой крокости сейчас летит если опять же образно говорить вот поэтому я не ожидаю каких-то реформ от Токаева я вот уже свои доллары перечислил а значит развития не будет. Ну, не будет, опять же, я говорю, не будет какого-то катастрофического падения уровня жизни. Этого тоже не будет. Ни шапка, ни волка. Вот наша арба старая со склеитом, так и будет ехать по этой разбитым дорогам. Вот примерно вот такой вот нее прогнесь.